Студия Big Blue BigBlueBubble подарила нам много шикарных игр. В том числе и My Монстерс Monsters Compositor. Сейчас на экране вы наблюдаете воссозданный Мариогомер 119 Остров Вублинов. Я оставлю ссылку на его видео в описании. Я не зря заговорил про композитора. Так как сегодня Колесо Фортуны выберет 5 монстров из которых мне нужно будет сделать песню. Это будет сложно. Но я как-нибудь выкручусь. Приятного просмотра. Первый монстр ⁇ это редкий ракотакт. Это вселяет у меня надежду. В обычной игре геода звучит успокаивающе. Чего не скажешь о композиторе. В обычной игре и в композиторе небулоб хорошо звучит. Я найду, куда его вставить. Грибомол вселяет надежду. Ничего больше не скажу. Вы знаете мое отношение к брюшку Но я наду ему применение Итак, все монстры в сборе Приступим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 Sha chaba, saba, sala, sala, chaba, sala, shaba, sala, sala, sala, chama, sala, chaba.